Добрейшего утречка. Вот, как сказать, фруктиков захотелось. Ну, точнее, не нам, а деткам. И ну, куда еще тут поехать в городе за фруктиками? Конечно же, на, на, на Горн. Вот, нормальная температура. Да, лето фруктовый сезон, но какие-то фрукты не очень тайские. Сливы, ранетки. Ранетки я вообще ранетки. Наверное, никогда и не ел в Таиланде ранетки. Не чищенные на нас 10 бат, очищенные 15. Очищенные 15. Нормально, хорошая цена. У дурианов хорошая цена сейчас. Они, правда, мелкие, но цена зато тоже невысокая. Видишь, специальная корзина всегда есть для дурианов, которые уже открывали вчера, например. Они с уценкой? Они, значит, да, немножечко уже подспели за сутки, поэтому чуть подешевле. Самая грустная история сейчас с манго. Манго практически нет, а если есть, то такого не очень презентабельного вида. Цена высокая, 70 батов за килограмм, И они еще зеленые, очень твердые. А, все зеленые, да? да ну вот, только спелые. Ну, ну или можно взять зеленый, ждать, через не, пару не, дней не, поспеешь. Не надо. Так, арбузы уже интересно. 50 за килограмм, 40 за килограмм? Не за килограмм, 30. наверное, за целый. А, за целый? А, ну да, за целый, действительно. За килограмм подширно очень. Да, для Таиланда. А, ну половинка за 20. А на макашницах продают одну дольку. Один кусочек за 20. Одну дольку за 20. Ну, или за 10. То нормально. Хороший бизнес. Вот это вот чудо-фрукт, который замучаешься чистить. Это помыло. Один раз мы, наверное, брали всего лишь его. Что написано? Пакет. Пакет. Один раз его, наверное, мы брали только это вот, в таком виде, да, и сами пытались почистить. Но у меня мама ловко его чистит, а я не могу, у меня все да, разваливается. Замучиться можно его, конечно. Они молодцы, да. Очищенный 50 стоит, вроде 50-60 такая упаковка большая. Вот еще можно купить фрукт домой поразвлекаться. Называется салак или змеиный фрукт. Он очень колючий, твердая шкура, внутри кисленький, но тоже есть уже почищенный. Для ленивых все почищено, разложено, упаковано. Леш не любит такое, да? Я нет вообще. Он, короче, кислый и пахнет валерьянкой. Что попало, всякую ерунду едят вообще, не понимаю. Нет, чтобы взять нормальных манго, бананов. Бананов особенно. Какую-то фигню с названием, как фигня, змеиный фрукт. И, еще и со вкусом, как фигня, блин. Кислота с валерьянкой. Можно купить такое еще. Ну, это получше. Тоже развлечения для дома, никогда не выковыривали. Джекфрук, который тоже почищенный, стоит 20 батов, а не почищенный 15. Он просто кусками нарубленный, да? Да. No. Ты хочешь такого? Манго стикерайс. Ты знаешь, я хочу приготовить, попробовать дома. Сама? Да. No. -а -а. Можно купить манго, и я все хочу попробовать э, стикерайс сварить и бульон этот как замутить okay. и куда и где это мы увидим простите вот сейчас оно прорвалось а, в, это, в запись канала где теперь все это увидят давай это во время прямого эфира могу сделать а если дома будем а, делать домашнего? прямой эфир на ну. о супер ну, давай тема вот другой фасон. Ну нормально, да. Так, это тайский рынок с какими-то не тайскими фруктами. Все. Просто поглубже надо зайти, да? Да, вот они все. 3 килогр... килограмма за сто батов. По 20 батов. Ну, это даже говорят вообще дорого. Где-то на пукете там чуть ли не по 15, не по 10 батов их уже отдают. Ну, ну, они что, ладно. на пукете растут, их оттуда везут. Я Почему они там дешевле? Что? Много не купишь. А, ну. Пакетик порционный. Он нагребает. Они сейчас все небольшие. Они все небольшие. И почему они все их выбирают? Не потому что большой ищут, а потому что ищут, чтобы шкурка была мягкая. Вот видишь, большой лежит, но он вообще не продавливается. Он твердый, уже немножко засохнулся. продавил. Ну, сильно давили. Ой. А мангустин простите. не отстирывается? Да, простите, пожалуйста. Ну ладно, здесь не очень видно, но один вот я, короче, взяла мангустин с животными. Есть муравьи. муравьи. Да, но можно домой такой принести и, и все. по дому и разбегутся. И новая колония. Да. А еще, короче, говорят, что... ну когда я проверим. Что сколько вот здесь на цветочке лепесточков, столько там и долек. Два, два, два, шесть. Давай, да, еще еще раз. Два, два, два, шесть. Точно. Угу. Nice. Uh -huh. <laughs> Ммм. Косточку забыл. Так, эти? Рамбутаны? Ну да, конечно. Я же в основном рамбутаны ел. как семечки. Насколько ну, сколько получилось? Ну 100 банов вот это все вместе. Ну и что, это тоже берем? Но, Давно не ели, да? Она это, спелая, да? Она не спелая, но она стоит за один день. Ну давай. В прошлый раз нас угостили, помнишь, такой а зеленый? И она на следующий день поспела. Мелкая, большая слова какая. А это другая, другой сорт. Шесть штучек, это меньше килограмма. 36 бат. А Ониктарины кончились уже, да? Да, все, сезон прошел. Сейчас начался О, сезон так. слив. Слив? Любителем слив. Нам, нам, наверное, хватит рамбутаны, мангустины, Класс. нойну побаловаться, и что? И арбуз для объема, да? Манго-бананы сегодня не будем. Я бы еще ланган взял, но ланган тоже не сезон, да? Он дорогой? Ну, нет, не дорогой, но он какой-то мелкий, но, в принципе, вот покрупнее более-менее. Написано 40 бат в килограмм. Это много или мало? Это не сезонная цена, да, так называется? 36 опять. Я не, я, не, ну, я не знаю, насколько это много или мало. Мне кажется, всегда так стоит примерно. 35, может быть. Что, возьму, наверное. Вот это мягкое. Черное, в общем, мягкое. Вот это и твердое. Ну ладно, раз сезон надо брать. А Не кислые, нет? Я не знаю. Давай попробуем. попробуем. У меня главный вопрос по отношению ко всем фруктам. Это не кислое, если нет, то берем. Если кислое, то лопайте сами. Я слопаю. <реклама> а Что он сделал? Еще добавил одно, чтобы был килограмм. А, килограмм 60 батов. Итого у нас без арбуза получается 200 батов пять фруктов, может ну, хватит. уже это, я думаю, пора остановиться. Не будем арбуз, да? 200 батов уже даже, кстати. Ну. Да нет, почему, арбуз давай. Арбуз, это, каун, да, каун, где, где говорили, в Украине говорили, когда я в детстве туда ездил. Знаешь, такое слово, каун? Нет. Вот, не знаю, что это означает, вот каун, кауны и арбузы называли, да. Звонкий. Звонкий арбузик. Итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Расчет окончен. Спасибо. Детки проснутся, а у нас полный стол фруктов. Завтрак фруктовый. Кстати, это фруктовую диету вообще. Кто-нибудь. Я помню, что многие тут пытались сесть на фруктовую диету, ни у кого ни разу не получалось. Почему-то. Хотя изобилие фруктов. Почему? Потому что хочется том ям. Кстати, про еду. Давай посмотрим, что вот там на выходе из рынка продается. Всеми любимые тайские пончики обязательно с утра продаются на всех рынках. А что к ним дается? Сгущенка, да? Да, обычно к ним дается сгущенка или крем с панданом зелененький. А, Но вот вот у нее, зеленый. А, а, У нее тут только соус. Вот у нее написано, это соевое молоко. И она к нему, видимо, добавляет различные уже ингредиенты внутрь. Шарики различные, желейные. А это вообще похоже на завтрак? Да, это обязательно, завтрак, да, да, на завтрак и обязательно. Соевое молоко с пончиками. Здравствуйте. Вот, вот это завтрак нормальный. Да, да я бы мясо, мясо на завтрак хорошо. Это как вот, в Камбодже суп на завтрак, да? В Таиланде. А в Таиланде что на завтрак едят? Сильно зажаренное, все в масле. О, вот эта тема тоже, калпатик. Подкопал, точнее. Мясо всякое, все, жареное. Это шарики. Ой, они вообще очень классные. Фрай-банана. Фрай. А? Фрай жареные бананы? Да. Ну это прям вообще нямка, жареные бананы. Жареные бананы это тоже классика всех тайских утренних десертов. Слушай, ну все хочется взять, конечно, это. Все, все, все не слопать. Давай это. В другой раз, пожалуйста. У нас фруктов много. чистенькая красота, красота какая так только надо теперь это год поменять Так. моё у меня ногтей нет подцепить это а -а -а -а, да? они одна под другую под другую под другую для Видишь тут? Uh -huh. Тут уже две. Давай еще одну вставим. Пускай. Коллекция? Не знаю. Владелец, может, коллекционирует. Владелец машины. И здесь. В общем, да, это что? Это техосмотр, да? Да. Год техосмотра сейчас сменился. А, тут месяц, да, должен стоять? Да, она по месте. Ну, Точнее, в смысле, она на, на, год, но... на год, но с определенного месяца. да, месяц, То есть не с начала года. Да. Стекло замарал. Теперь все заляпано. Лучше? Сейчас снаружи. Снаружи. А, да. Мы же машину помыли. Теперь я заляпал, да, поверху все. Ужас. Ну не знаю, но на самом деле тут особо так и не видно. Снаружи. Че? Да. На тряпочку. Кстати, на одном из стримов я это подробно рассказывал да, историю э, возникновения бренда Red Bull и как он распространился по, по миру, так что присутствует на наших стримах. К слову о них, э, в прошлой передаче мы рассказали о том, что будем покупать э, телефон, новый, современный, для того, чтобы трансляции перевести на телефон, чтобы сидеть с телефоном. И тут мы столкнулись э, с такой, одной проблемкой. Проблема того, что все закрыто, э, закрыты магазины. В основном, где магазины были расположены в торговых центрах. Соответственно, закрыты торговые центры, закрыты магазины, ну, например, с телефонами, да, различных сотовых компаний. Но... Ну, и если вот можно вот такие вот простые всякие, да, еще найти там, сэвоны да. открытые, продукты, а, что еще? Ну, в основном аптеки. продукты, аптеки, аптеки и... То когда касается какого-то более сложного продукта или товара, тут возникает вопрос, типа, а где его взять? Но если телефон вы покупаете не каждый день, то есть такие товары, которые вы покупаете, ну, не каждый день, но чаще, да, чем телефон. Например, косметика, бытовая химия. Это все можно купить, например, в Лотосе или в Бикси, за исключением а, каких-то таких любимых вещей. Например, я не могу купить тушь для ресниц. Ну, вот тоже, да, хороший такой пример, да, то есть вроде как. Раньше она продавалась во всех торговых центрах, в косметических ларьках, но все косметические ларьки, естественно, закрыты. Есть вариант по Тай Бьюти проверить. Один мы сейчас проехали закрыт, не знаю, сейчас второй проедем, посмотрим, работает ли Паттай Бьюти. Если нет, что не знаю, че. ищем тушь? Ищем тушь. У нас проблема, ищем тушь. Проблема века. Я, конечно, это все не про поиски туши, а про то, что все закрыто. Нам казалось, что раз в Паттайе все закрыто, а, ну, главное, продукты работают, да, нас это никак не коснется. Ну, подумаешь, закрыты торговые центры. Просто, когда они долго закрыты, некоторые вещи дома заканчиваются, да, такие, которые, ну, не часто покупаешь, да. А телефоны так вообще очень не часто покупаешь. Дети, скажите привет! Привет! Сегодня с нами дети. Ты что читаешь? Ты где взяла? О, ты где взяла? Повторюсь. Космополитан. Прошлогодний? Первый за много-много лет. Нет, это август, 21-й. Август? Подписчики при, привезли в подарок. Ничего себе. Давно не держала в руках. То есть, это, едем в Паттайя Бьюти, читаем космополитон, да? Сейчас быстренько прочитай, чем мне купить. Да, да, да. Что там в тренде в России. А вот, смотри, нет, нет смотри. Мне в том-то и дело, что нужна моя любимая тушь, а не какая попалка. А -а -а. Моя любимая только одна. Вот, это не стиль Биг Ай. Самая моя любимая, любимая, любимая. Спустя Вообще, они? я подозреваю, что отдельно стоящие бизнесы работают. Некоторые можно, да? То есть это в торговых центрах все а попадали. В торговых а -а -а. центрах все попали, да. Значит, нам телефон тоже нужно искать, отдельно стоящий какой-то okay. офис. Окей. Интересно. Ну что, одну или пять? <с Luna> Сразу. Ой, <свят> oh, да кому успокойся, иди. <slid> <свят> <свят> ну, я считаю, что это был очень легкий челлендж. <свят> да, <свят> оказалось, <свят> да? Да. да. Усложняем задачу, теперь попробуем найти телефон. Едем мы э, на центральную улицу не знаю, если честно. Но это ты мне конкретно. сказала, то там проверить. А, у тебя есть идея. Да, -то. торговым центром Харбор есть PowerBuy, магазин электроники. И вот где-то рядом должен быть офис AIS. Ну, mm, какая-то. Ну, нет, это хорошая идея, кстати, возможно, mm. да. А, к тому же, АИС, это наша компания. Там мы и хотели поставить вообще на самом деле в каком-нибудь центр фестиваля, либо там, ну, все закрыто. А, именно в, в АИС, поскольку у нас там контракты, и мы можем под контракт может как-то с рассрочкой взять телефон и так далее Плюс мы а, постоянные клиенты длительные, у нас есть карточка Сиренад, это там бонусная различная. Ну да, там программа лояльности. У тебя какая? Платина? да У меня золотая И Все. в рамках этих программ можно взять телефон со скидкой, возможно на контракт Это хорошая идея, то есть АИС значит где-то отдельно стоящие работы, там есть телефон На набережную, которая находится дальше, чем Джам Тьен и дальний пляж Джам Тьена. На эту набережную заезд через отель Pinnacle Beach Club. То есть вот сюда можно приехать в такой то я вон там. Может, тут тоже как-то стримили отсюда. Приехали мы сюда погулять немножко с детьми. Потому что все перекрыто, но гулять же надо детям. Целыми днями дома сидеть. И с нами просто в машине кататься не очень интересно. Хочется иногда выйти. В общем, мы ищем варианты, как купить телефон выгодно. И, ну, как я думаю, что самый выгодный для нас ⁇ это купить в сотовой компании, где у нас сейчас тариф, по которому мы разговариваем. AIS, в общем, компания называется. А, там есть э, варианты с рассрочкой, э, и вроде как они дают большую скидку, если вы возьмете еще и на себя дорогой контракт. Да? То есть мы сейчас у вот, тебя платим сколько за телефон в месяц. 700 батов. 700 бат. А, а? 1200 1000, будет платить. Да, ну по сути в эту 1200 контрактный там, наверное, заложена эта разница. Ну да, в, в итоге, она, как да, обычно, в итоге да, выйдет все то же самое, но просто год, но, по времени. Да. Вот, поэтому вот это вариант. Еще вариант можно купить на Лазаде. Но, как показал опыт, с Лазады может попало приходить, и, в общем, тоже тут такое. У нас с Лазады приходило 50 на 50. <с вот <с ровно да. половина всего хорошего, и ровно половина до смерти. Кстати, конкретно доходило. с этого магазина, у него там свыше тысячи продаж айфонов, чтобы вы понимали, да? То есть он, ну, вроде как официальный. Но я, вот, допустим, в, в пукетском одном чате увидел отзыв, что человеку пришел чехол без телефона. Чем потом дело закончилось, я не знаю, но, в общем, да. По большому счету, даже если можно потом оспорить все это, вернуть и вернуть деньги, это все занимает очень много времени, а время занимает очень жалко. Да. Вот. И а, еще один вариант купить в каком-нибудь магазине, но вот как раз сейчас самый такой надежный вариант Apple Store, да, вот они все закрыты из-за пандемии. Есть отдельно стоящие там маленькие... Ну, по типу, как ларьки в тукоме, да, которые торгуют всякими разными телефонами и еще айфонами. Но там тоже происхождение этих айфонов, ну, такое непонятное, да, то есть, мало ли, может, это серый, может, это восстановленный и так далее. И, кстати, нет еще большого объема памяти, в наличии нет таких телефонов, то есть, даже в AIS нам сказали, что нужно заказывать заранее. На лазаде out of stock, ну, в этих маленьких мини-магазинчиках тоже нет. В общем, если вам нравится наш контент и вы хотите поддержать нас, то вы можете принять участие в сборе на стрим-телефон. Ссылка будет в описании. Также вы можете отправить свой донат с сообщением на экран. Мы его зачитаем и ответим вам в первую очередь на нашем канале прямых эфиров из ПТИ. Где-то здесь вот ссылочка. Переходите. Всем спасибо. Пока. Пока.